Hey. Желаю успехов тебе, Макс вехал. Как-то я рассказывал О том, что Есть в Харькове такой мутный Тип Вот Его же пол Харькова Так сказать Не знаю, что его искать, блядь бы, наверное, уже бы хотели прибили бы этого идиота вот. кстати, музыка моя играет Диджей Колдун проект называется Вот, короче, я тут зовут его Владимир Николаевич. Отчество, могу сказать, родился 22 ноября. У меня где паспорта есть, я не помню, где она там есть, но есть. Фамилия Семенькин. Ну вы поняли, да, о чем я. Вот. Фамилия сама за себя говорит. Вот. Короче, мутный, он и в Африке мутный. Вот. Кстати, мне довелось попасть в его мошеннические сети позапрошлом году, в 2016 там. вот эм. ну, вот он в этом году написал, хочет купить диск ну, якобы хочет купить на что он рассчитывал, дебил какой-то бы род, он что мало получил, он же получил сполна получил, у него отобрали все, что он имел все, что он у меня пытался спиздить так сказать, ну, используя меня эм. все отобрали и как бы обжегся уже, так сказать. С ним не шутят. Я ж огонь, блин. Вот И У -у -у. вода не поможет. Я трьомоядерный огонь, блин. Так разгораюсь, что, блядь, мало никому не покажется. Моим обидчикам мало не покажется. Вот. Короче, пишет мне этот дебил, блядь. Вот он фанат Dark Electro, я понял. Суицид команда хочет купить. Вот. И пишет, отправили нас с телефона, могу купить за 100 У меня сына стояла 120. Я ему пишу. В убыток себе продавать не буду. 120 гривен и точка. Он мне пишет, типа, ссылку на Тиамат. Я там Тиамат выставлял, посарапанный за 100 гривен. Ну, так, немножко посарапанно. Читается, понятно. Типа, шуту цена 100. И пишет, не в убыток, 120, 100. Я пишу ему, слышь, а я посмотрел, кто это такой. Он там винил продает, короче, всякую хрень. Сейчас покажу его сообщение. Я ему написал, слушай, мутный, для тебя этот CD стоит 10 тысяч гривен, короче, чтоб не выпедривался. Вот его координаты. Сейчас мы. Сейчас мы его найдем. Вот, перейти. Раз и все. Он часто меняет эти, как его, ники, всякие профили. И вот. Вот он продает значит, уже Фрунзевский район король за металл, а вот цена была 450, уже 400, никто не покупает он мне кричал тогда что типа что типа э, это самое кричал мне тогда что диски никому не нужны, винил рулит, типа, вот винил, кому ты его продавать будешь, ты дебил блядь. вот бы еще и был слышь вот вот его телефон можете позвонить 0.99 099 371 1247 вот есть такой перец владимир николаевич семейкин кличка мутные может быть и кидает я не знаю честно нет ну, именно кидает покупатели. Хотя тут написано ⁇ Лакс-доставка ⁇ Можешь подсунуть что угодно, может быть. Так что, мутные есть. На фростере его нету. Он хитроежопый, хитровыбаный, жудяя, блять, извиняюсь. Вот. Наверное. Вот. Он... Сам не хочет, он хочет чужими руками. Там есть люди, не общие наши знакомые, которые продают его коллекцию и с этого что-то имеют. Ну, есть там такой саундчек, например, есть такой хлопец там. Вот, он продает фирменные диски, редко их это самое. ну эх, Вот, вот аба туда, аба. Телефончики, он или 371 1247 Дебильный телефон, блядь, не мог уже все нормальный виповский телефон купить, жигар, вот он, винил продает, 4 пластинки одним лотом, кому не мелодия, кому они нахуй нужны, блядь. еще неизвестно в каком они состоянии, купил, наверное, их по рублю, вот он не понимает, вот Диски сейчас наоборот рулят, блядь, и их покупают, только по нормальным ценам, ну, более-менее, по гуманным, а не так, как он там выставляет по таким баснословным сценам. Ну вот, ну короче, вот и у него цены такие сумасшедшие. Вот Iron Maiden. Он не понимает, что, блин, покупательская способность у людей нету. Винил, он, конечно, ценится, но у нас же бомжи в основном. Вот. И есть дешевле, где можно купить эти диски. Вот магазин этот Music Ха ха-ха. Ha, ну, коловорот, короче, в магазине в этом можно. Есть другие люди, которые возят намного дешевле. Эти диски, новенькое все там. И отвечают за товары. А Это что? Душное дерьмо возможно. Винил ля ля, -ля. Вот, винила тут целая куча. На кого насчитывают? Тут же бомжи одни на Олексе Винил, винил. Вот он винил. Как-то еду в талибусе. Смотрю, знакомое лицо. Село такое знакомое лицо. И смотрю, ему кто-то звонит на, на мобильный, на Ну и знакомое уже там фотка. Думал, интересно. И как раз это же рядом было. И слушал разговоры, типа, вот, чувак, там, привет, как дела, там, не помню имя. Такая проблема, типа, винил надо продавать, никто не покупает. А тот говорит, ну, а у меня в основном по дискам клиенты, по, по винилу мало очень. Короче, в жопе сидит, вот видите. Кутиш, бы таким ценам купят, ебаный, вот, перекупщик, блин. Глупый пиздец, Владимир Николаевич, он ну, пытался опять ко мне в вдоверить, он же тупой, блядь, или что, хочется, наверное, втюряву сесть, наверное, вот, я что, теперь на него заяву в ментовку подам, в полицию, если будет, выебываться, блядь, кстати, подсунул мне своего подельника, такой здоровый хуй, короче, типа с фондом, там музыкантом, там, короче, начал в доверие втискиваться, начал названивать, наяривать, блядь, это самое, я ему там помог диск один, заказывал все диски и, и ему один диск, это сам короче, столько главняка, и потом я понял, что они сообща действуют, и косуху этот мутный пытался продать через этого типа, ну, короче, Мутный, иди нахуй, блядь. Я знаю, что ты мутный, знаю все твои козни, блядь. Я спец по безопасности, блядь, сука. И со мной лучше не связываться, а то опять попадешь в яму. Потеряешь все, что, блядь, награбил, сука. Так что нечего ко мне лезть. Моя фамилия Вехов. А Вехов это сильная фамилия. Я навожу спред, сука, и наказываю таких, как ты, сука. Вся.